Если вы участвуете в торгах от имени клиента, доверенность вам не понадобится. Если у него уже есть ключ, это большой плюс, так как все документы, заявка и ЭЦП оформляются на инвестора. Для вас и для него это очень удобно и наиболее выгодно. Агентский же договор заключается только между вами и клиентом, в нем прописываются условия и ваша комиссия за работу. Прикладывать его как документ на участие в торгах не нужно.